Добрый вечер, мои дорогие прекрасные друзья! Сегодня у нас продолжение наш, цикла наших передач на радио Люберецкого региона «Стихия стихов» о поэзии, о полете души, о, об искорках, которые освещают целые миры. Вот эти вот вещи очень важны. Сегодня у нас необычные гости. У нас всегда необычные гости, это я уже всегда так говорю, но Юрий Субботин... И Дарья Силкина. Ну и я. Чем мы необычные? Вообще необычные. Вы волшебные и талантливые. Я тоже волшебный и талантливый. Хорошо. принимается. Все согласны. Ну так вот. Начинаем торжественное мероприятие. Открываю я. Председатель Люберецкого клуба городских поэтов Старый Кот. Без короны. И должен и обязан сделать сейчас очень важные объявления для наших наших всех слушателей, ну и зрителей тоже. Дело в том, что у нас в нашем клубном, общем клубно-библиотечно-городском общем нашем движении Люберецких городских поэтов «Старый кот», ну там не только поэты, а все наши люди, у нас есть эм, несколько линий по благотворительности. Вот сейчас мы начали сбор средств на лекарства деткам. Детки тоже необычные, они находятся у нас в Тамилино, в Люберцах, в детском центре для детей, попавших в тяжелую жизненную ситуацию. Это город Люберцы, Тамилино, улица Карамзина, дом 20. Мы для них это не разовая акция. Мы для них руководство, когда нам дают список лекарств, желательных для покупок, мы закупаем, мы собираем средства, остаток денег остается у нас, и мы этот остаток денег на следующий раз переводим или кому-нибудь покупаем. Ну, там, для тех же деток, например, ну, там, мячики, шарики, там, ну, в общем, так Мы проводим там еще встречи, конкурсы для деток В общем, все у нас нормально здесь В общем, средств, средства мы начали собирать В этом плане уже дело началось И еще один момент Наша Люберецкая радио нашего региона, клуб городских поэтов Люди наши, нашего города, нашего округа должны сейчас ну как бы оказать поддержку моральную ну пока моральную, пока информационную э, в общем одному очень хорошему проекту называется Я смогла это мамочки с особенными детками координатор проекта Татьяна Орлова и Мария Булаевская. в общем они занимаются этим делом и э, как бы мы будем нашим клубным движением оказывать им поддержку где-то возможно даже и концерты для этих мамочек организуем. <смех> что делать? Надо поддерживать все свои. Все, дорогие мои, свои. Все мы близкие люди. Так, ну что, давайте теперь по полу традиции нашей. Я зачитаю какой-нибудь лирический стих. И начнем выступление наших прекрасных авторов. Ой, свежий называется частичка сердца. Частичка сердца так не смело, Собачкой плачется у ног, И все неважно, нет предела, Тому, что смог и что не смог. И вот втроем в закат устало, С приблудным месяцем скорбя, Стоим и ждем, что как бывало, стихи забудут и меня. А без частички этой малой И сердцу не стучится в такт И вечно пьяным, зазывалой Я выхожу на мерзлый тракт Ее, как маленькое чудо Я подарил любви своей И звезды мне из ниоткуда Прошепчут глупый Подали Дарья Силкина Дашь давай Здравствуйте, меня зовут Силкина Дарья. Как уже сказал Андрей, я исполнительница народных песен. В основном народных, конечно, я не ограничиваюсь данным репертуаром. Но так как я сама выходец из э, смоленской глубинки, народные песни были со мной всю мою жизнь. И я решила посвятить свою жизнь этим замечательным песням. Первую песню я бы хотела спеть «Почем познатие?». Вот у нас 14 ноября прошел покров. В народной традиции это было окончанием осени, началом зимы. Закончен сбор урожая, и начинали уже готовиться к свадьбам. Вот не надо было уже работать на поле, можно было подготовиться к свадьбам. И было в русской свадьбе такое явление, отдельная жанровая особенность в песнях. Это были плачи. Свадебные плачи. Внимание, почем познать. Почем познать и повеселеньку, что сиротская, Грибочка. Ого! Мы наймем, пошьем, савиушику, савиушка не а про тоба, тёшка, ты Рад бы я стать... Да, круто. Так, пока у нас Дарья немножечко передыхает, отдохнет немножечко от этого крутого выступления. Сейчас, дорогие мои, я представляю вам моего друга, талантливого поэта, Юрий Субботин, член клубного объединения Старый Кот. Вот он. Спасибо, Андрей. А, ну, после Дарья на выступление немножко измени свою программу, потому что после такого плача. За унывной, хочется немножко, скажем так, взбодрить своих слушателей <сих> и угнуться. А стихотворение, которое я прочитаю, прозвучит от имени как бы курицы. Ну не курицы, говорит, но это как бы аллегория будет. Как известно, Звучать. переводится, по-моему, как противоположение. Да, надо. Ну, да. С греческого. Или там. А Другой, или в очень да, скрытый да. смысл. Ну, это мы так. Итак. так. <сих> <сих> <сих> <сих> Чтоб знали. А ты мне курица? Как бы ты мне курица? Кто сказал, что курица не птица? Я вам покажу на мать. Я ж могу серьезно разозлиться и могу в натуре заклевать. Кто назвал меня обидно клушей? Не позволю больше обзывать. Не могу такую гадость слушать и хочу вам кое-что сказать. Увеличив птичье поголовье и счастливый вытянув билет. Родилась я в ближнем Подмосковье из яйца, проклюнувшись на свет. Птичий клюв и два крыла имею, из хвоста не шерсть торчит, а перья. Птенчиков родных своих лелею. Ну скажите, кто для вас теперь я? Если захочу, то как орлица, я легко взлечу хоть на плетень. Захочу и выше можно взвиться. Просто мне махать руками лень, крылами лень. Как и от овец и от коров, От меня хотя бы пользы вам. А какая польза от орлов Не найдется даже ни на грамм. Не хочу летать с орлами рядом, Мне на птичью гордость наплевать. На яйце сидеть пушистым задом Для меня вот в этом благодать. Мне милее старенький насест, Чем в горах орлиное гнездо. Волк не страшен, и леса не съест. Мне, считаю, в жизни повезло. Жить в курятнике мне правда по душе. И не вижу повода здесь ахать. С петухом любовь давно уже. Хватит за спиной моей кудахтать. Только иногда ночами снится, Что парю я вольно над горами Величавой и свободной птицей Рядом с благородными орлами. Вот так Мои я, тоже я тоже да, хочу сказать, чтобы да, люди... Махали состояние. крылами, да, да, да. чтобы что попытаться большие, подняться да. до, до каких-то высот, да, а не сидеть в курятнике. Да. да, потому что внутреннее состояние, это самое главное, ты творишь под ним Конечно. и крыльями распушился. Даже если орел маленький, вот такой некрупный, он все равно орел жж, вокруг лампочки. Вот, По-разному ну, бывает. Ну и что, а сейчас, друзья мои, я хочу перенести вас в 19 век, во времена Александра Сергеевича Пушкина. И проникнуться той атмосферы. Александр Сергеевич был большой лавелас По воспоминаниям своих современников И написал много лирических стихов Которые посвятил своим женщинам Вот одно из таких известных своих стихов Он посвятил Анне Олениной Я вас любил Любовь еще, быть может В душе моей угасла не совсем Но пусть она вас больше не тревожит Я не хочу... Печалите вас ничем, написал Александр Сергеевич. И ответ Александру Пушкину. Я тронута, что вы смогли так ясно Признаться в чувстве, что питаете ко мне. И пусть оно почти уже угасло, Но мне достаточно этого вполне. Я вас любила, друг мой, в прошлом тоже. Ваш образ словно свет меня манил. Я так страдала, мучилась, о, Боже! Порой, казалось, нет уж больше сил. Вы много лет меня совсем не замечали, Не видели моей любви раски. А я томилась в тягостной печали, По вам изнемогая от тоски. Любовью я томилась безнадежно, Тянувшись к вам измученной душой. Но вы тогда отвергли так небрежно Порыв и пыл любви моей большой. Прошу простить меня за многословность, но женщине простителен сей грех, Что я обручена для вас уже не новость, И мне хватает сладостных утех. Я видела, мой друг, как вы страдали, Как постепенно угасал ваш пыл. Огонь в груди любовью был едва ли, Скорее страстью мимолетный был. Любовь, она как Божья милость, Дается каждому, кто эту милость ждет. И счастье, когда в ней есть взаимность, когда любовь в сердцах двоих живет, пусть ваше сердце впредь не будет черством, пусть в нем горит огонь любви благой. Пусть годы будут длинные, как версты. И дай вам Бог любимым быть другой. Браво. Ну и XIX век я хотел бы закрыть стихотворением, которое прозвучит от имени. Георга Карла де Гекерена, он же Жорж Шарль Дантес. Ну, как многие знают, после дуэли с Пушкиным он был приговорен к смертной казни, помилован царем, разжалован, в рядовые лишены российского дворянства и выслан за пределы Российской империи. он моему ему отстрелил пальцы. Нет, он попал ему в руку в плечо. Да, да. А, да. у него какая-то была. Ну, да, в общем. получил ранение тоже угу. Все и э, стихотворение также прозвучит от имени Дантеса. И называется она «Рассказ Дантеса через 30 лет после дуэли с Пушкиным». В тот день вовсю мела метель И холод был исконно русский Свой гневный вызов на дуэль Он написал мне по-французски Письмом придворного поэта я был унижен и взбешен По всем законам этикета Вопрос дуэли был решен В наш век изысканных манер Такой исход был неизбежен Никто не принял должных мер Я помню, берег был заснежен Мой выстрел эхом прогремел Вспугнув ворон с корявых веток Во мне огонь вражды горел И выстрел оказался меток когда же он в меня стрелял? Хотите, верьте или не верьте. Я Богу жизнь свою верял, Моля его о быстрой смерти. Дуэль, скажу вам, не игрушки. Пал от руки моей пиит. Великий гений Алекс Пушкин В гробу закопанный лежит. А если б он меня убил, Влепив мне пулю точно в лоб, кто бы слезу по мне пролил? Кто положил бы меня в гроб? Кто вспомнил бы тогда Дантеса? Чужая рана не болит. но жил такой француз повеса. Был как-то Пушкиным убит. Представьте, скажем, для примера, что отроду вам 30 лет. И вы стоите у барьера. На вас наводят пистолет. Еще чуть-чуть, и вы покойник. Секунду, две, и вуаля, готов поспорить, хоть настольник. Вы поступили бы, как я. Я, как и он, за честь стрелялся. Что вы заладили, убийца? Мне повезло, я жив остался, а Пушкин мне ночами снится. Молодец, браво. Круто. Да, вот это не стеряться с другой стороны нет, на нет, те правильно, события, правильно. которые произошли более двухсот лет назад. Ладно, да. сейчас прочитаю стих за 20 минут до дуэли. Читал на радио на нашем не читал, но прочитаю. С ладоней моих хлеб, пускай возьмет пес, в глаза заглянув на секунду, как свой, он мне свое сердце когда-то принес и снова стоит у дверей, как живой. С груди моей кровь слежут без, и луна, В огне обнимаясь уже сотню лет. И мы, обнимаясь, стоим у окна, Не слыша совета, которого нет. Дыхание свое, покачав головой, На руки доверю косматам ветрам, Оно без меня возвратится домой, Шатаясь по темным знакомым дворам. На картах крапленых марсельских таро Сыграю с судьбою на тьму впереди. А душу мою так и быть, как перо. Ты в волосы завтра поутру лети. Так, ну что, Дашенька, ты готова? Давай, мои хорошие. Спасибо. Следующее произведение... Эта лирическая песня Смоленской области за неделю сердце чувствовала. огромное вот от души тебе спасибо ну что Юр, готов? ну после даши я, опять же я не знаю что читать или а что хочешь что на душу вот на душу легло знаете что легла на душу вот такая вещь как молитва ангелу после песни Даши после ее вернее второй песни ангел мой за меня помолись пред отцом преклонив колени Ему в ноги прошу, поклонись, попроси за меня прощения. Перед тем, как покойным сном, я усну, в этом мире отмаившись, попроси его об одном, чтобы не дал умереть, не покаявшись. Ангел мой, я боюсь не успеть у него попросить прощения, перед ним аллилуйя спеть, получив грехов отпущения. Я почти ничего не боюсь И грешу невольно и вольно. Очень редко ему молюсь, Когда страшно бывает и больно. Мне давно уже все нипочем почем. Я хожу в этой жизни по краю. Но хочу, чтобы апостол ключом Не закрыл мне ворота рая. Смерть приходит неотвратимо. Всех нас ждет поминальный стол. Попроси, Ангел мой, его сына, В час, когда зазвонит по мне колокол, Донести этот звон мне до слуха Во имя отца и Сына, и Святого Духа. Молодец. А теперь, друзья, давайте перенесемся в э, 20 век, в начало 20 века, а именно в Москву Есенинскую. Стихотворение прозвучит как бы от имени Сергея Есенина. Называется «Москва, 1919 год». «Москва, Москва, ты дом второй, В котором весело живется, Хоть денег нет на хлеб порой, Моей душе легко поется, Пусть на штанах моих заплатки Так проще дурака валять». В цилиндре черном и в крылатке я по тверской пойду гулять. Пройду, стучай изящной тростью, по старой гулкой мостовой, и у меня мандат не спросит, давно знакомый постовой. Извозчик усмехнется криво. Опять Сергей Есенин жжет, А лошадь мне помашет гривой и за спиной моей зажжет. Но я доволен тем вполне, Что завтра в утренней газете Прочтут статейку обо мне, Как об известном всем поэте, Который в кабаке поддал И затевал со всеми драки, Потом стихи свои читал, И пусть приврут слегка писаки. Мне, как поэту, очень льстит, Что пишут про меня в газетах вот-вот луч славы заблестит на черных лаковых штебалетах. Москва, Москва, ты дом второй! Здесь сердце учащенно бьется, я бесшабашный твой герой, который к славе пылка рвется. Классно. Все про Серегу, правда, все правда. И про Сергеевича правда. Наши люди. Ну, Андрей, Давайте мячик отправил вам. Да. Благодарю Тогда уж что-нибудь лирическое Для того, чтобы женские души нежные Немножко-немножко поплавились По краям Я искал свое сердце Не помню где Я искал свою душу И вот никак То ли радости быть То ли быть в беде То ли друг это в зеркале то ли враг? Я искал свою жизнь и позвать не мог. Я искал свою смерть ровно двести раз. Водолей в небесах не совсем стрелок. И стою в темноте среди звездных глаз. И стою в темноте и не знаю, как быть. А у ног по камням шепчет млечный путь, что опять без тебя. Стану волком выть. Подержи мою руку еще чуть-чуть. Спасибо, Нашенька. Готова? Чуть повеселее, да? Хорошо, Уль... Паша. Продолжая тематику <свят> Смоленской области, свет моя улица. Музыка не идет. Свет и улица, свет широкая, ой, ля ли ля -ли, свет широкая. По тебе хожу, я не выхожу, ой, ля ля ля ли я не выхожу. По себе дружка, я не выберу, ой, ля ли ля ля ля а выбрала ж дружка сабе старого. Ой, ля-ля-ля-ля-ля, -ля сабе старого, стар старышаник, глуп-глупешенник. Ой-ля-ле-ля-ле, ле глуп глупешаник я и постелю слать, Йон, на печку спать. Ой-ля-ля-ля-лей. Свет улица, э, свет широкая, о, ля -ли -ли -ли, свет широкая, по тобе хожу, я, я выхожу, ой, ля ля ля а по себе дружка я не выберу, ой, ля-ли-ля-ля, я не выберу. Выбрала дружка сапе ой ля-ли-ля-ле, сапе ровного. Ром-ром не шанек, мил-милё шанек, ой ля-ли-ля-ле, по стилю слать, Йоан, со мной гулять, Йоан, со мной гулять, Свет и улица, свет широкая, Йоан, свет широкая, Йоан, свет широкая. Спасибо. Даша, классно. Вы просто... Даша вообще молодец, умница, красотка. Как она эту песню в центральном доме литератора спела. Вообще круто. Вообще круто просто. Народ попадал, и дом литератора центральный. Тоже на бок, бах. Да, так что своими глазами видел. Я внутри просто находился. Ну, ладно, короче. Ну что? Как это тебе не придавило. на меня обрушились, кроме аплодисментов, еще разные там зависливые взгляды, когда я уже горло драл там так... Юра, давай. Да. Ну, сейчас я хочу прочитать два стихотворения, которые прозвучат не от имени, а каких-то литературных героев или всех известных а от моего имени уже. И два стихотворения будут объединены одной темой, темой гор. Итак, первое стихотворение называется, так называется, «Романтиком гор». Скинув груз житейских оков, Череды нескончаемых дел, Выше птиц, и седых облаков поднимаются те, кто смел. Тропой настоящих романтиков, Мимо талых ручёв звенящих, Маршрутами горных фанатиков Вдоль полей ледников блестящих, По отвесным и скользким скалам, Обходя ледопады и трещины, К вершинам большим и малым Идут мужчины и женщины. Мы идем в одиночку и в связках, Утопая в снегу, и в мечтах восход солнца в розовых красках Отражается в наших очках. Где-то дома комфорт и нега, Где-то пальмы качает бриз, А у нас здесь по пояс снега И вершина как главный приз. Мы судьбу свою сами вершим, Без прикрас и пафоса ложного, И хотим, достигая вершин, Перейти к черту невозможного. Молодец! Классно! Классно! Спасибо, вообще. Молодец. От души прямо! <свят> да, ну, Следующее стихотворение, оно тоже, как я сказал, про горы, но оно имеет и второй смысл. Сейчас вы поймете. Это, наверное, стихотворения больше о достижении своей цели. Оно называется «Путь к вершине у каждого свой». «Путь к вершине у каждого свой». Кто-то выберет сложный, а кто-то простой. Кто-то смело пойдет по прямой, Кто-то выберет путь иной. Выбирая свою дорогу, Прежде чем ты поднимешь ногу, Возомнив, что ты самый крутой, Не спеши, подумай, постой. Заглушив голоса интуиции, Разбивались о камне амбиции. Накрывала лавина стремления, Застывала в груди самомнение, Замерзали насмерть желания, Задыхалась больная мания. Падала в трещины спесь, Тщеславие, дерзость смесь, И стыдливое лицо свое пряча Изменяла в горах удача. И летели в глубокую пропасть Безвозвратно мечты и гордость. Путь к вершине у каждого свой, Есть короткий маршрут и простой, есть такой, на котором сложное, а есть такой, что пройти невозможное. Выбирая свою дорогу, прежде чем ты поднимешь ногу, Возомнив, что ты самый крутой. Не спеши, подумай, постой. За беспечность гора спросит строго. Не вернувшихся слишком много. Uh, это стихотворение написано давно, но вот события, которые произошли вот совсем не недавно, да, в сентябре месяце, когда погибли наши да. туристы, наши ребята, девчонки, не на не делают, да. как, как бы, там да. вот, Иногда задуматься, прежде чем да, куда-то пойти. Раз раз, раз не приходится. Как, да. Надо готовиться. Ну, не Ну, ладно. Про любовь, дорогие мои. Про подарок. Дело в том, что самый крутой подарок от благородного джентльмена от талантливого поэта это стихотворение а не колечко там не золото не ожерелье там не браслетик тем более не браслетик а стихотворение написанное от души вот это самый главный подарок а? да. это самый главный подарок в общем не надо там что-то там ну, если уж подарок в стих надо его принять Поэтому отсюда, кстати, что-то женщины напряглись. Не-не-не, нормально-нормально. Это самый крутой подарок стих от души. Читайте. Ну так вот. Стих мой тебе, не букет, любимая. Так его просто не купишь за золото. Строчка его, как вода торопливая пламенем ада, На сердце наколота. Не бриллиант в диадеме сверкающий. Их перед толпами груды разложены. Он огонек на свече умирающий. Только из них стены вечности сложены. Да, самый лучший вообще. И, кстати, это не то чтобы он бюджетный. Он вообще, он бесценный. Женщины, запишите себе где-нибудь, вы тут же это забудете. Так, Даша, ты готова? Это нехороший танк. Я про это запомню, так как надо. Заболела, а головка заболела головка Мама, моя плоходетельница, а я дачка твоя разорительница а вот те гребень вот те лену да вот я сорок оберетен ты сиди по да на меня поглядывай Отчего чего женя нас болела? Чего женя нас болела? Из-за моря, из-за моря зелья захотела. Из-за моря, из-за моря зелья захотела. И что? А кто же мне дружная Станя? А кто же мне дружная страня? Из за моря, из за моря зельца достаня. Отозвался а Мама парень Мамаш моя благодетельница, а я тачка, твоя зрительница. А вот тебе гребень, вот тебе лен, давать тебе сорк верить он. Ты сиди попрядывай, да на меня поглядывай. А уж я тебе дружно и стану! Уж я тебе дружена! А из-за моря, из-за моря зельницу достану, А из-за моря, из-за моря зельницу достану. залечушь я Дунину головку, Залечу Дунину головку. Мамаша моя, благодетельница, А я дочка твоя, разорительница. Вот тебе гребень, вот тебе лен, Да вот тебе сорок веретен, Ты сиди по на меня! На меня! Поглядный Красотка! Спасибо! Красотка! Юра, давай! Андрей, пойду к твоим стопам и перейду к лирике-то. Прождай стихотворение. На тему любви, если Самое главное чувство. Я гулял как-то райским садом. Шел неспешно, дорожка гладкая. Ты дала мне яблоко с ядом и сказал, попробуй, сладкое. Стихотворение называется «Потомком Адама», больше мужчина. Для царя. Да. Ты вошла в мою душу тихо, нежной поступью, мягким взглядом. Мое сердце огнем вдруг вспыхло, я отравлен любовным ядом. Он проник с поцелуем жарким в мою кровь. Затуманил разум Что недавно казалось ярким Все померкло Померкло разум Я не чувствую губ и рук И лицо мое стало белым Меня корчит от страшных мук Я в от любви отравляет тело Сколько мне умирать? Месяц, два или год? На общем вплевать Не вводи в мою кровь антидот Не шепчи я любви не надо, от меня не услышишь признания. Задыхаясь от действия яда, я еще сохраняю сознание. Ты, великий творец мироздания, помоги, я ведь тоже твое создание. Но на грани смерти познания, понимаю, за что наказание. Ухожу, побежденный с арены, наступает финальная сцена. Я смотрю, как вздуваются вены, В них не кровь, а кровавая пена. Я вскипел, я пастеризован, Я готов, я смирился с судьбой, Я как кролик парализован. Ну, глотай же меня, я твой. И следующее стихотворение про любовь. Ну, про что же а про что еще давалось? Великим Самым сильным, наверное, Мне приснился чудесный сон. Светит звезды, блестит луна. Я сейчас капитан сон Но ну, а рядом, а рядом она. Бьется в борт корабля-волна. Слышу мачет. А, Давай, дальше. Нормально. Слышу мачт корабельных стон, Но душа моя счастьем полна, В трюме смех и бокалы звон. Не страшна мне любая волна, Ураган и шторма осилим, Ведь сейчас со мной рядом она, И семь футов у нас под килем. И я тоже бокал поднимаю За любовь, за тебя, до дна. И с последним глотком понимаю, Что я сплю, и исчезла она. Я пытаюсь свой сон спасти, Как корабль, летящий на риф, чтобы успеть и сказать, Прости, что разрушил красивый миф. Нет ни звезд, ни блестит луна, Не стучится о борт волна, Наш корабль разбился вдрызг. Среди серых стен и темных картин Я в кровати лежу один, На губах вкус соленых брызг классно, классно Юра, да. молодец молодец. заканчиваем да, да, да. дорогие мои друзья Даша, дорогие мои драгоценные друзья это одна из огромного цикла наших передач стихия стихов которые будут скоро дальше продолжаться все идет великолепно и в нашем клубном движении в нашем общественном движении, в нашем пространстве все мы свои люди в завершение надо прочитать стихотворение, которое немножко царапнет небо. небо. Про любовь. Ну что? По наскальным рисункам безумных факиров На расплесках костров, по крови алтарей Под завистливый смех постаревших сатиров По костям обгорелым чужих кораблей По страницам простых и правдивых историй по иголкам сединок, засевших висках, На любовь отменив у глупцов мораторий, Я сойду в поднебесье с тобой на руках. Муа! Спасибо, дорогие мои. Спасибо огромное. Самое лучшее в мире радио Люберецкого региона, Самый лучший в мире клуб Люберецких городских поэтов старый Кот. Самые лучшие мои друзья в этой части галактики. Спасибо вам огромное за внимание. Ну, ну еще раз. Класс. Прокатила? Да. А туда еще. Юра, классно. Даш, вообще великолепно, молодец. Вообще. Прям супер. Спасибо.